Тебе лишь пять секунд понять, кто из нас прав, кто виноват, что вовсе и не имеет смысла. С тобой я, прости, груб, но если слово прав, дерось, с вами судьба, только теперь увысла. Всем выдуманный пьедестал, и если хочешь победить, то станешь среди обладателей метки. Выделяешься среди всех, но что твоя свобода здесь, ведь она, как все, ограничена клеткой. И тебе просто не понять, этот мир просто Бежи за улыбку, еще и платят Также все за монеты сделано, но только мне уже хватит И нам это не остановится Всего лишь проба, пока кто-то живет, ты выживаешь сам, твой синоним робот Выслуживаясь перед кем-то, дабы что-то получить взамен от самого рождения и низовья гроба Превращая в друзей этих бестий, тех, кто вести, вести, оставлял вести, тебя бестий Здесь. Пора принять и донести. То, что у тебя никому из них не обрести. Майдай, все с одной миски. Желание быть наверху, ведь недосадно, близко. Место азарта Визгов. Вы все в одном движении. Но я лучше сойду в пустоту, ведь явно высоты несты. Uh. Смотря на это все, но с экрана, возможно, и с тобой же шутку сыгала. Я знаю, кто ты и зачем ты здесь. Но это ты. все много. Прочь и если твой ним над головой Ещё способен что-то решить И ведь нет уже Я всем напомню, что ты не останешься. просто не так неудержит не Поймет, и что даже среди всех ты Был местен. труд и между и нами сорок. Где казалось бы ты мог и показать и себя